Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Как всегда, в разделе рассуждения я делюсь своим личным мнением о том, что я узнал, прочитал, услышал или сам лично видел. Сегодня мы поговорим, насколько опасна тоталитарная секта и какую опасность могут предоставлять свидетели Иеговы окружающим, в том числе и государству. Руки за голову! Так, подожди, его, Пусть прыгают ли! Ноги подтянуты! Писать, папа! Писать! Писать! Писать! Писать! Писать! Писать! Писать! Писать! Писать! Соблюдают ли свидетели Иеговы закон государства, гражданами которого они являются? Законопослушны ли свидетели Иеговы? На страницах сторожевой башни, в разных интервью, на своих сайтах свидетели Иеговы называют себя законопослушными гражданами. Но это иллюзия. Лишь один библейский стих Который знает наизусть и четко применяет каждый фанатичный свидетель Еговы, опровергает их законопослушность. Это Деяние, 5 глава, стих 29. Петр же и апостолы в ответ сказали: Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Вырезав данное местописание из контекста, руководители свидетелей Яговы, так называемый верный раб, манипулируя сознанием своих адептов, заставляет их не повиноваться законным требованиям властей в любой сфере. Например, давайте перечислим несколько примеров. Отказ от служения в армии. Это один из ярких и основных примеров неповиновения властям, которые проявляют свидетели Иеговы. Отказ от участия на выборах президента и других выборах тоже. Ни один свидетель Иеговы не принимает участие, не голосует ни за президента, ни за кого другого. Отказ от участия в государственных праздниках и мероприятиях. Отказ от любых действий и мероприятий, организованных в поддержку государства и страны. Несмотря на запреты судебные, несмотря на аресты, множество обысков, несмотря на множество судебных процессов, свидетели Еговы подпольно продолжают организовывать совместные встречи, изучение публикаций экстремистских, а также Продолжают финансировать своих руководителей в России, которые поддерживают запрещенную деятельность свидетелей Иеговы в стране. То есть вся экстремистская деятельность ушла в подполье и живет так же, как и жила раньше. Тем самым проявляя неповиновение в вопросе чтения и распространения экстремистской литературы на территории страны. Да, они перестали распространять свою литературу в печатном виде, но они продолжают ее распространять в электронном виде. Да, они перестали ходить по двое и подряд проповедовать по всему дому, по всей улице, но они ходят по одному и проповедуют через дом или по одной квартире в подъезде, чтобы их не было заметно. Но, несмотря на все эти отказы, каждый свидетель Иеговы требует от государства и представителей власти соблюдения их прав и предоставления всех необходимых льгот и видов помощи. Конечно, каждый гражданин имеет право на получение льгот, помощи и всего остального. Но отказываясь, Применять закон государства, требования данного государства, свидетели Иеговы требуют, пишут письма президенту России с просьбой о помощи. Большинство свидетелей Иеговы в России написали президенту России письмо, в котором они просили обратить внимание на происходящие суды. Также свидетели Иеговы часто пользуются статьей 51 Конституции РФ. Хотя той же Конституции запрещена экстремистская деятельность в России, которую они поддерживают, но статьей 51 они пользуются, хотя и применяют ее не совсем уместно. Также свидетели ГОВИ требуют справедливый суд, предоставления адвоката, переводчика и многого другого, на что имеет право гражданин страны. Свидетели Иеговы пользуются субсидиями, предоставляемыми государством, получают пенсию, предоставляемую государством, а также пособия по инвалидности, разного типа льготы и многое другое. Свидетели Иеговы, обращаюсь к вам. Задумайтесь. Как долго еще представители власти будут терпеть ваш беспредел и вашу наглость, с которой вы обращаетесь за помощью к правительству, законы и требования которого соблюдать отказываетесь. Радуйтесь пока, что еще не все ваши тайные дела раскрыты, но это всего лишь вопрос времени, и обратный отчет уже пошел. Многие люди, которые поверхностно знакомы с сектой и членами организации свидетелей Иеговы, считают их безобидными и всегда улыбчивыми соседями, которые не причиняют вред окружающим. Таким людям я отвечу. Во-первых, вы плохо знаете законы внутри организации свидетелей Иеговы. Во-вторых, вы знакомы со свидетелями Иеговы лишь поверхностно. Помните об этом? И в-третьих, не пришло еще то время, когда адептам этой секты будут даны прямые указания наносить вред окружающим. Есть одно учение у этой экстремистской секты, которое ярко показывает весь ужас их внутреннего мира, в котором они живут. Согласно этого учения, их бог Иегова уничтожит в войне Армагеддон все правительства мира, Россию в том числе и всех непокорных ему людей, а после этого уничтожения их бог Иегова воскресит или вернет к жизни всех, кто умер до войны Армагеддон. Те же, кто был уничтожен в войне Армагеддон, не будут воскрешены никогда. Так как война Армагеддон, по их мнению, уже близко, то в голову психически неуравновешенного свидетеля Иеговы может прийти мысль, что единственный способ спасти человека, не свидетеля Иеговы, от вечного уничтожения в Армагеддоне – это смерть до Армагеддона, чтобы человек хотя бы имел надежду на воскресение из мертвых. К сожалению, подобные случаи уже были. Так как среди свидетелей Иегову очень многие переживают глубокий длительный стресс, в итоге их психика сильно заболевает. Хотели бы вы, чтобы ваш сосед, вечно улыбающийся, спас вас таким образом от войны Армагеддон? В 90-е годы данное учение было сильно распространено среди адептов секты свидетелей Иеговы. Сейчас про него немного подзабыли, но не факт, что в будущем это учение не станет одной из основных в их кодексе, так как их основные учения много раз менялись в течение истории. Второй момент, показывающий страшный мир свидетелей Иеговы и рабство, в котором находятся фанатичные адепты данной секты, это то, как их старейшины руководят и управляют толпой верующих людей. Подобных примеров тоже много, и мы можем вспомнить, как представители власти получили анонимный звонок, что на территории, где планировали провести конгресс, или большие собрания, свидетели Иеговы, заложена бомба. Когда представители власти попросили присутствующих освободить территорию и помещение для проверки, то никто не сдвинулся с места, хотя просили их полицейские, а также сотрудники МЧС. Только после того, как местные старейшины сказали или приказали всем покинуть территорию, все вышли. Есть известное видео в YouTube, как свидетели Иеговы выталкивают представителей власти из окна зал царства и не дают им войти, с криками зажимая их створкой окна. И только после разрешения или приказа местного старейшины все они отошли от окна и перестали препятствовать полиции выполнять свою работу. Таких примеров много. И самое страшное то, что свидетели Иеговы гордятся этим, считая, что тем самым показывают свое единство и преданность, а на самом деле это рабство ума и сознания в деле. Чтобы восстать против любой власти, фанатичным свидетелям Иеговы нужен только совет или приказ свыше от управляющих, будь то верный раб, районный надзиратель или старейшина. Для тех, кто еще считает своих соседей и сектантов безвредными и вечно улыбающимися добряками, включу аудиозапись разговора свидетеля Иеговой жены, со своим мужем, который понял, что это секта, и больше не желает поддерживать эту секту финансово. Данная запись взята с канала gvfacts.ru а, а почему ты даешь 2 рубля, не понять кому? Пусть у нас лучше мороженое купят. Я знаю, кому я даю. Я знаю. Не понять, кому это для тебя не понять, тому, потому что у тебя глаза твои заслеплены. И слепцов родился и слепцом не знаю, читаешь эту Библию. А зачем ты ее читаешь? Что тебе там открывается? Я не знаю, что тебе открывается. Только то, что тебе выгодно, тебе открывается. А сердце твое как было закрыто каменюка, так и осталось каменюкой. Ты отдаешь последнее двое. Не твое дело, я отдаю от сердца. Я мне это ра, в радость, что я отдаю. Я знаю, куда я отдаю. Я знаю, куда мои деньги идут. И куда они пойдут? Ну, куда идут, слушал, ну куда идут твои деньги? Ну, куда они я идут? не буду прослеживать, куда мой цент пошел, по каким педофилии? Он, педофилия? По, он по, пойдет. Педофилия это у тебя в, в твоем мозгу больном педофилия. Ты, ты, вообще, ты знаешь, о чем ты. Ты ланька не а видишь, очевидно. знаешь что, ты видишь, ты много видишь? Вот, этого, вот этих брехунов, что там сидят. Каждый ответит за свою педофилию. А то, что делается дело. Видно по всему миру, что она делается. Если ты слепой, то это твоя проблема. Ты слепой. Ага, ты зрячая. А ты слепой, слепец как то ай яй яй яй Пробьет ли тебя что-нибудь? Это уже не тебе он говорит. Не мне, не мне. Твоя уч... Это, это твоя, твоя жизнь и, и, и тебе с ней жизнь. Учения ОСБ реально портят людям мозги. Мозги? А тебе что? А тебе что эти учения дают? Что? Чтобы других плевать? Чтобы других вот, что э, ребенок хочет что-то хорошее сделать, то да ты будешь мороженым ее подчать, и ей мороженое еще дадут, ого-го! Да. Она последнюю копейку дает, чтобы последнюю людям отдать. Копейку. Ой, я, я. Последнюю копейку, я ой последнюю копейку! Тошнит. Тошнит. нужно идти. Идти и не видеть этого всего. Не слышать этого бреда сумасшедшего. ой ой а не умела деньги выкачивать, умела. А яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй яй я. тебе говорю, тебя твоим богатством. Засыпет и и задохнешься. <сос ripping> <zu neighbor> Пуанка, не и будь фанаткой. Качаешь... А я тебе, а, а вспомнишь мои слова, вспомнишь твоя жадность тебя и погубит, твоя жадность. Твоя, твоя слепота тебя свепота погубит, погубит. Твоя жадность. Твоя, твоя слепота тебя угробит. Ничего. Чем мы слепота? слепота? Я вижу по миру, что люди делают хорошие дела. Люди Мама, делают, Мама, это от чего от этого покинула, все строится, из-за чего, и кто это знаю. строит? Чтобы продать потом. Продать не твое дело, а продают, потому что там грибки или еще чего. И да, делают то, чтобы идут. людям а -а -а. шло на пользу, а не на то, чтобы оно стояло и заваливалось. Матвея 1514 четко написано, написано. за ты идешь. Слушай, что, Матвея, вот, вот это тебя и касается, тебя именно, лично тебя. А я ты я нашел слих именно под твою... Гмелую натуру Фанаткой такой нельзя фанатка, быть Фанаткой... Знаешь что, фанатка? Я буду отстаивать справедливость, хоть ты, хоть ты меня... тут... не знаешь, тебя... отстаивать. Буду отстаивать! И чтоб ты знал! Буду отстаивать! Но, До последнего делала, буду отстаивать я, да на, на здоровье я... Пучка, я... Как ты любишь своего раба? <связь> Ужас! <связь> а тут... Глокер зовет а ты, что любишь? а ты что любишь? Ты что любишь? Может, ты что любишь? Скажи мне, что ты любишь? Мама. Мама, Может, на Нам надо машину, за это. И вообще ничего не любишь, кроме твоего идола. Ой, и ой, ой, ой, у тебя есть свой идол. Золотой идол. В Америке. Золотой идол? В Америке? Он как золотой. тебе язык? Пере пере пере это братья Христа. Если ты братья Христа не признаешь, то это твоя большая проблема. Иисус предупреждал, что за братья. Да, предупреждал. Предупреждал Мама, вот таких, как ты. Вот таких, как ты. С такими... Мама, Убеждениями, как у тебя. Вот он и предупреждал о таких. Если жадные, он предупреждал, что вот уже помазаны. Жадные приравниваются к тем же, же самым, что пьют, курят и делают всякую гадость. Uh -huh. И жадные в том числе. А ты вот такой и есть. Uh -huh. Если ты не видишь, что со стороны, это очень хорошо видно. Очень uh -huh. хорошо. Uh -huh. И он предупреждал, что будет помазанник. Я время, говорил, да. что предупреждал о таких, как ты. Предупреждал. Он бедная вдова дала две лепты, и они не будут вспоминать до, до конца времен будут вспоминать, потому что она не, не жадная, не зажала это два этих несчастных. Этих. А ты, а ты такой вот, про, про тебя, про тебя и предупреждал Иисус, что не будьте такими как они, потому что это удавятся за эту последнюю копейку, но не дадут, не поделятся ничем, а больше еще сейчас садовать, чтобы брать. А это откуда слова? Мама! Не ключи. Да, Вообще. Ну ты, ну мне впало. Что это мне впало? Цветочек? Потом найдешь свою ерунду. Ерунда это ты, ерунда. Видишь, как ты меня ненавидишь, это правда. А, ненавидишь. Ненавижу за твой язык. косноязычный твой язык. Ой, Жадность. я Жадность твоя. ненавижу тебя. Вай-вай-вай. Ох, фанатизм а, зашкаливает. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Стыдно, ба! Стыд, стыд! Стыд! Стыдно мне с тобой, понимаешь? Стыдно даже в этой хате находиться. А свидетели так по дому говорить? Стыдно! Стыдно! А как Стыдно! Ты... Иду лучше пойду погуляю, чем с тобой тут сидеть и твою и ересь поднимаю, слушать. Это внутри повзятый зонтик. Вот зонтик. Да, да абсолютно Библия, ничего не да, Библия и вот это, да? Для... А для тебя что Библия? Для тебя О, что Библия? Видим, видим. Чтобы, чтобы видеть, свою... чтобы видеть. Видеть? Что ты видишь? Что ты видишь? Тебе не дано это понять, и что я вид... Вид... Потому что ты, ты, ты... Вот, вот это, вот то, что ты смотришь, вот это по Библии. Ой, ой, ой. Стыдно мне, понимаешь? Стыдно, что я сплю с тобой в одной кровати. Мне стыдно. Ого, перед кем? Перед Богом, в первую очередь. Вау! Перед Богом стыдно, что я его предала за, ради вот такого Ох. «ты». Я не думал, что свидетели такие фанатики. А чтоб ты знал, какие мы. Чтоб ты знал, чтоб ты видел, насколько ты. Ты посмотри на себя. Какие эмоции ты во мне возбуждаешь эмоции. Вот эти. Твое поведение, твои, твои вот эти...